Вот, только что привезли металл, взвесили 397 килограмм. Ну, то есть по 5 гривен вышло 2000 гривен, без 25 гривен. 2000 гривен, вот такие получается они транспортерные ленты с, буряч... с бурячки. Это как раз они за хорошие. Вот, для поросят, для маленьких на клетке. Вот такой вот выходит. Эти по 50 сантиметров ширина, это 95 сантиметров ширина. Вот еще плюс до сарая. Запишем. по чуть-чуть, по чуть-чуть и наберем. Съездили с Саней по объявлению. Поселок Южный, Замеревый у нас. Нашли дверь в объявлении металлопластика. Стоила 600 гривен. но ну, мы поторговались, короче, за 500 гривен взяли. 100 гривен на бензин нам скинули. А сейчас привезли ее, будем мыть. Она давно у них на улице стояла. Она, оказывается двойная, две двери в одной, вот так. И получается, мы одну дверь вставим в сарай, вход с предбанника, а вторую мне в кладовую, металлопластиковую. За 500 гривен, грубо говоря, две двери пластиковых. Сейчас все открутим, вымоем. Тут и замочек хорошо работает. Так и сделаем. все, ну единственное, что коробки придется колхозить с дерева. С деревянных брусков сделаем 10 на 50. И две двери будут хорошие на вход с предбанника и на саму кладовку. Правильно сань? Правильно. Ну вот, получается, до на дверь нам пластика вышла по 250 гривен. Нормальды. Идем дальше, ребят. Также мне звонили из моих подписчиков просили оставить таких поросят, ну, кабанчиков не кастрировать, потому что мы их всех кастрируем, оставить на хряков, на племенных хрячков, ну, типа петрен. я говорю, что такие поросята на хряков не пойдут, это не чистый Петрен, вот такие поросята выйдут от чистого Петрена, вот у меня чистый, тренд хряк есть, и вот такие от него поросята. А от этого кабанчика маловероятно, что будут такие же поросята. Поэтому я их всех покосилировал и оставляю просто на откорм. Вот мы разобрали эти двери. Получилось двое дверей. Эти сделаю входными на спредбанника сарай, а те будут в бытовку, немного по колхозу там. Какой-то колхоз придумаем, будут нормальные двое дверей. Ширина нормальная, тачка проходит, все хорошо. Низ может быть покручу или фанеру какую-то финскую или просто УСБ. Покрутим там в районе в ну, районе 70-80 сантиметров, чтобы не так ударялись там при перегонах, свете. И будет нормальная дверь. Так, поросятам у нас уже десятый день, будем ставить железо, их 10 штук, по 3 кубика шмальнем, 10 кубов железа. Поросятка у нас петренчики, лысенькие, с хорошими фигурами. Вот эту свинку я назвал обезьянка, когда она родилась, у нее мордочка была как в обезьянке. Ну такие крупные именно култышки. Сейчас будем им колоть жилета. Вот у нас два шприца, в одном 10, во втором 5, ой, в одном 20, во втором 10, 13 кубов. Разделим по 3 кубика на каждого. Железо мы используем разное, ну бывает там их три наименования, не обязательно там. Такое есть, то берем. Итак, поехали. Так, друзья, поставили железо, кипиш. Ну, мы вообще в таком случае на улицу в ящик выпускаем. Но сейчас идет дождь, поэтому решили в сарае. Вот таким образом делаем железо. Также спрашивают у меня рацион кормления. Рацион кормления я правильно не расскажу, так как у нас то дешевле куплю то и есть кормление у меня конкретизации нету там конкретно того сколько то процентов того сколько того сколько все по-разному потому что ну, сегодня взяли горох дешевле и пшеничный откуда кормим и Завтра, что на другое возьмем будем кормить другим поэтому как бы тут не скажешь конкретно мы вот то или то даем у меня рецептуры нету ничего нету Поэтому кормим так вот такие у нас поросята от нашего хрита Петрена Сами поросята крупные При опоросе еле выходили то есть немного ней. Но зато хороший результат На свиноматку да, можно взять такую ну, я не продаю, все оставляю себе, так как надо заполнять чем-то сара. Может быть оставлю эту обезьянку, ну не знаю, посмотрим на нее дальше. Ну, то есть мне вот эта обезьянка нравится. И Сане сильно нравится именно обезьянка, да, Сань? Да. Обезьянка именно. Обезьянка. Обезьянка нам нравится. Видите, какие квадратики бегают. Есть там один маленький, вот, вот этот он. И то он такой вбитый, впитанный, ну просто маловатый какой-то на ножках. Вот такие поросята, друзья. А этим поросятам у нас получается сегодня пятый день. Да, сегодня пятый день. Тоже все нормально, живы-здоровы. Уже без хвостов, без клыков. Через пять дней поколем им тоже железо повторно.